Школа номер 22. Команда Квен Дубль 2. Ребят, кто что приготовил? У нас шутка. Представьте Стас Михайлов на кладбище. Вот этот крест хочу. Так, ладно, еще кто-нибудь. Ребят, а я песню приготовила. Город надежд, город ветров, город мечта из бывшихся снов, город, который воняет. Так, стоп, есть нормальные песни здесь. Розовый фламенго, цыцаки закаты, розовый фламенго, арибачем чакатэт. Тарон, а почему именно эта песня? Потому что я хочу. Ну, по тебе видно. И все-таки, почему эта песня? Ты не думаешь, что ты позоришь своих родителей? Как они к этому отнесутся? Ты что тут делаешь? А ну-ка, ариганантун! Мы как вы поняли с вами самой сумасшедшей командой Йорлиги Дубль Два. Поехали! Oh, да. Представьте, проверка в школе и так. Почему в вашей школьной столовой поварихи ходят без сеточек для волос? Ну так что они лысые, зачем им сеточки? Тогда откуда в еде волосы? Ну на руки еще не придумали сеточек. Ладно, понятно. Тогда еще один вопрос. Вчера в школьной столовой я купила пиццу. И что я в ней нашла? Это что, ключ? Это еще кто? Да, это наш завхоз от трудовика бегает. Все понял. Завтра на проверке будешь отвечать так же. Хорошо. Представьте, вечеринка дома. <реклама> Запомни, ты меня таким, таким счастливым. Мог. Ребят, я пароль от Wi-Fi нашел. На технологической выставке можно увидеть всякое. Здравствуйте, что вы приготовили? Это гаишный ключ. А что он делает? Ну, с помощью него можно деньги зарабатывать. Так, ну с вами все ясно. А у вас что? У меня мутковарка. А что это за изобретение? Тут собран весь словарный запас мутко. Итак, from my point of view. Все. Ну, понятно. А у вас что? А. А, я этот x мен из Людей Икс, Циклоп. Ты придурок из 22-й школы. У тебя ничего нет. Ну все, ты сама напросилась. Пошел вон отсюда! Мы хотели бы исполнить для вас песню Если бы меня тогда спросили Где я буду через десять лет Я бы не задумаясь ответил Что на сцене будем снова петь В бы не все душой открыты И в нас уже ничто не изменить я не знал тогда, что будет завтра. На-на-на-на-на-на, сейчас тем более. Ты можешь уйти с КВН, но КВН всегда останется в твоем сердце. Спасибо, с вами была самая сумасшедшая команда Юрлики. Дубль 2, до встречи!